Почему иностранные инвестиции – это плохо? Рассмотрим, какие плюсы иностранных инвестиций обещают приспешники этих инвестиций. Адепты иностранных инвестиций, прежде всего, указывают, что будет конкуренция, то есть внутренние предприятия нашей страны не будут уже вариться в собственном соку не будут использовать административный какой-то ресурс и так далее. Им придется конкурировать с иностранными предприятиями, и это будет честно и добросовестно. То есть им придется повышать свой свое качество управления предприятиями, иначе будут проблемы. Конкуренция будет активировать процессы смены менеджмента. Из-за чего менеджеры предприятий будут иметь стимул делать качественный и дешевый продукт, Плохой менеджмент будет удавляться естественным для рынка способом. Также иностранные инвестиции могут позволить привлечь более интересных специалистов за рубежа, более интересные технологии, так как иностранцы будут лучше знать, какие технологии за рубежом используются, так как за рубежом больше технологий, чем у нас. Конкуренция и применение западных стандартов также повлечет за собой увеличение качества менеджмента на предприятиях. Все это окажет суммарный эффект в виде оживления экономики, так как экономика будет производить больше товаров, будет больше выплат налогов, будут больше рабочих мест, люди будут с этих рабочих мест иметь больше зарплаты, так как менеджмент будет более эффективный и, следовательно, Опять же, купит больше товаров, что оживет экономику и фактически принесет другому бизнесу больше денег, и он вложит эти деньги в другие инвестиции и так далее. Все это плюсы, которые действительно могут быть. Теперь давайте посмотрим на минусы иностранных инвестиций. Разумеется, общий мотив иностранных инвестиций может быть только один – получить деньги. Любой инвестор хочет получить прибыль с предприятий, в которые он инвестирует может получить прибыль как путем закрытия производства, так и путем его развития. Так, если приватизации будет подвергаться вполне успешное предприятие, ну, относительно успешное предприятие, которое все-таки составляет какую-то конкуренцию на международном рынке, то даже закрытие этого предприятия может принести прибыль, как устранение реального или потенциального конкурента. Особенно учитывая высокий уровень коррупции, где иностранный инвестор может заплатить кому-то, чтобы он выставил именно нужное предприятие на приватизацию, именно то, которое на самом деле успешно работает. Разумеется, это возможно только если предприятие действительно реально работает и успешно и подвергается приватизации. Но если предприятия еще нет, конечно, это такой вариант невозможен. Также зарубежный инвестор может использовать остаточный ресурс предприятия. То есть не развивать его, не внедрять новые технологии, а производить по дешевой цене то, что есть уже у этого предприятия. Да, ну То есть сделать какое-то более-менее нормальное руководство или даже вообще изменить профиль этого предприятия и просто допускать на него какой-то другой товар на износ. Так что оборудование будет использоваться на износ. Дальше же он просто закроет это предприятие, когда износит все оборудование. Разумеется, он также может развивать производство, однако и здесь есть недостатки. Прежде всего, прибыль он хочет получать у себя. Он не будет тратить деньги в России, поэтому он будет выводить деньги за границу, а за границу их надо выводить в валюте. А чтобы заработать валюту, надо экспорт. Экспорта у нас мало, да, то есть таким образом речь идет о дефицитном ресурсе, да, он будет забирать из нашей страны валюту как дефицитный ресурс. Далее, развитие такого производства повлечет за собой устранение отечественных конкурентов. Да, устранение слабых отечественных конкурентов. Это является, с одной стороны, вроде бы и преимуществом, да, слабые должны выступать место сильным на рынке, с другой стороны, это является недостатком. И вот почему. Дело в том, что в таком случае мы начинаем зависеть от этого иностранного инвестора. Будет он развивать это предприятие? Хорошо. Не будет? Плохо. А вдруг он по политическим причинам да, не будет его развивать? Государство другое на него надавит. Да, как вариант, может быть даже такая ситуация, что другое государство надавит, и он туда ведет какие-то закладки, чтобы другое государство могло нам повредить в случае войны или каких-то да, санкций. В частности, иностранному инвестору совершенно не обязательно организовывать у нас полное производство. Он может организовать у нас только часть производства так, что мы будем зависеть от полного производства, которое нужно будет импортировать из-за границы, с его предприятий. В случае войны такого импорта не будет или даже в случае каких-то эмбарго торговых таких, такого импорта уже не будет и мы не будем получать соответствующие товары, хотя и будем производить для них какое-то оборудование, которое на них устанавливается. Если иностранный инвестор решит, что какую-то номенклатуру товара выпускать ему невыгодно, а выгодно другую, то он может отказаться от выпуска какого-то важного для нашей страны товара, который в дальнейшем надо будет импортировать из-за границы. Что опять же говорит о том, что мы должны будем зависеть как от санкций, так и от того, сколько именно валюты у нас есть, сколько, какое количество у нас экспорта. Развитие производства иностранным инвесторам может повлиять за собой в устранение вообще всех отечественных конкурентов. Почему? Потому что все отечественные конкуренты после 90-х годов, они недокормлены, ослаблены, дистрофичны. И до сих пор они не оправились от этого, и 2000-е годы им, в общем-то, не помогли. Они тоже были не очень хорошими, да, даже наоборот дошло до того, что предприятия промышленные, которые пережили девяностые в полном составе за двухтысячные годы уже потеряли либо, так сказать, большую часть производства, либо вообще банкротились. Причем так в некоторых отраслях почти половина предприятий умерла. Таким образом, иностранный инвестор может получить прибыль для закрытия конкурирующих производств, несмотря на то, что, в общем-то, конкурирующие производства довольно неплохо работают. Фактически, для того, чтобы приглашать иностранного инвестора к нам на рынок, надо сначала защитить нашего производителя, тоже в него проинвестировать какое-то количество денег, чтобы, так сказать, покормить его перед боем, иначе это будет бой, бой боксера тяжеловеса против боксера дистрофика. Такая конкуренция, конечно же, не усилит наших производителей, и не усилит нашу экономику. Такие же дистрофичные у нас инвесторы. Фактически инвесторы у нас нормальные, наши русские инвесторы, это только инвесторы, которые фактически обогатились за счет различного рода хищений и коррупции. Конечно же, они не будут никуда инвестировать, а инвесторы, которые будут инвестировать, у них просто нет денег. Поэтому фактически это будет еще и устранением отечественных инвесторов. Отечественные инвесторы будут устранены, заменены импортными, да, так сказать иностранными инвесторами, что соответствующим образом повлечет за собой устранение, так сказать, отечественной школы инвестиций. Наших инвесторов не будет. Все это повлечет за собой огромное увеличение влияния иностранцев в нашей стране. То есть еще больше усилит те самые проблемы, которые так усиливает иностранный инвестор, вплоть до практически полной потери независимости нашей страны на международной арене. Также надо отметить, что обычно инвестиции предпочитают идти в те страны, где есть низкий уровень жизни. Там, где тепло, там, где не нужно строить серьезных больших домов, там, где можно жить, что называется, в шалаше. Поэтому нам не стоит ожидать серьезного увеличения уровня жизни от этих инвестиций, самих инвестиций, потому что у нас дорогая рабочая сила, так как у нас просто-напросто дорогая. Дорогое жилье, просто по, по, по техническим причинам. В любом случае, часто инвесторы добиваются того, чтобы зарплата понижалась, а не повышалась. А рабочее место стало бы дешевле, а не дороже, то есть хуже и менее безопасно. Хотя, конечно, это смотря с какой стороны посмотреть. Таким образом, иностранные инвестиции это не только хорошо, но и плохо. У них есть существенные минусы, которые, возможно, для нашей страны перевешивают плюсы.